Эй любители психологии, добро пожаловать обратно на наш канал. Вы боитесь светской беседы? Избегаете ли вы этого любой ценой? Беспокоитесь о том, как выйти из неловкого молчания? Что же, Немиркин здесь, чтобы помочь вам. Интровертам может быть трудно наслаждаться светской беседой. И даже если вы не интроверт, светская беседа может быть довольно неинтересной. Итак, мы собрали несколько советов, которые помогут вам вести светскую беседу по одному разговору за раз. Вот как пережить светскую беседу. Во-первых, Сначала попытайтесь расслабиться и помедитировать. Вы нервничаете, когда начинается светская беседа, и вы не уверены, что сказать дальше, чтобы поддержать разговор. Что же, попробуйте сделать глубокий вдох и постарайтесь расслабиться. Есть много людей, которые могут испытывать беспокойство при общении. Если вы из тех, кто испытывает беспокойство перед светскими мероприятиями, обратитесь к этим чувствам. Признайте, что вы чувствуете, и постарайтесь убедить себя, что все может случиться. Это означает хорошие вещи наряду с любыми ошибками, о которых вы можете беспокоиться. Но, скорее всего, никто не вспомнит ту маленькую ошибку, которую ты однажды допустил на вечеринке пять лет назад, верно? Верно. Перестраховка. Попробуйте помедитировать перед мероприятием и расслабьте свое тело и разум. Поэтому, когда мероприятие все-таки начнется, вы будете готовы и спокойны. Номер два. Задавайте вопросы. Вы нервничаете, когда вам задают вопросы. Внезапно они спрашивают, что вы ели на завтрак и вы не можете вспомнить, было ли это лазанье или банановый салат. Подожди, банановый салат, это вообще что-то значит? И зачем тебе лазанье на завтрак? Это был ужин в прошлый вторник. Суть в том, что если вы не хотите слишком много говорить о себе, и разговор уже давно идет о вас, задавайте вопросы о них. Просто не так ли? Но это правда. Проявите немного любопытства и спросите о них и их увлечениях, а также о том, смотрели ли они какие-нибудь ваши любимые шоу или новые шоу. Давайте начнем разговор. Номер три – задавайте дополнительные вопросы. Итак, вы задали несколько вопросов, но пришло время по-настоящему заинтересоваться. Задавайте дополнительные вопросы, чтобы поддержать разговор. Делайте все возможное, чтобы задавать вопросы, которые вас действительно интересуют. Например, такой вопрос, как кто ваш любимый персонаж в сериале. Мы все знаем классическое – как прошел твой день. Но вместо того, чтобы задавать его так, как будто это вежливый, обычный вопрос, копайтесь в своем любопытстве и говорите так, как будто у вас есть душа. Номер четыре. Задавайте также открытые вопросы. Задавали ли вы вопросы во время светской беседы? Задавали ли вы дополнительные вопросы? Что же, теперь пришло время для открытых вопросов. Открой свой разум и начни спрашивать. Лучше всего избегать просто задавать вопросы «да» или «нет» или вопросы, на которые они могут просто дать односложный ответ. Дайте им что-нибудь пожевать. Заставь их задуматься над своим ответом. Если вы зададите интересный и открытый вопрос, возможно, на вопрос о том, почему им нравится персонаж, которого вы только что упомянули, им будет легче дать более подробный ответ. И в-пятых, избегайте только коротких ответов. Ты что, всю ночь задавал вопросы? Отвечали ли вы на вопросы только короткими ответами? Пришло время уточнить и углубиться в некоторые забавные детали. Насколько бы мы ни были сосредоточены на том, чтобы задавать вопросы, также чрезвычайно важно в равной степени дать некоторые ответы самостоятельно. Не закрывайте свои ответы, погрузитесь в причины, по которым вы выбрали именно этот ответ, если это уместно. Если кто-то хвалит ваше настроение или наряд, объясните, почему вы так себя чувствуете, или добавьте, где вы купили этот наряд. Добавление одного или двух дополнительных предложений к вашим ответам на обычные вопросы открывает разговор и приглашает собеседника продолжить разговор, даже если это всего лишь светская беседа. Итак, как вы будете вести светскую беседу?